Машу в каждом обеде, детском. Ну кто это составляет? Целенаправленно это делает. Это целенаправленно. Затваривание вот это. Мужчина вернулся на работу после отпуска со свежей, обновленной ненавистью к работе. Вот как это действительно, вот с тех, что мы показывали, пляжой, пляжов, в офис опять, вот там ковырятся. Бумажки И будете это мозги клепать. Ну, вернее, так и есть. это В итоге, вот эти клерки, которые стреляют там. А этого же не должно быть. Это про, про этот, же, этот самый же говорилось, да, вот эти все работы. Понимаете, вот это вот поймите, на самом деле, безденежное общество, это представьте себе, вот есть транспорт, да, на котором вам нужно перемещаться. Деньги не нужно платить, платить да. Значит, не нужны контролеры. Вот. Это вот получается, да. Не нужно печатать эти билеты. Вот. Теперь что еще этот самый, да? Не нужно, менты не нужны. Бесплатная кражи, раздача продуктов. Вот. никто не будет ничего воровать, потому что будет И не просто... убивать за деньги, за большие или за маленькие. Нужды не будет никакой, понимаете, все сразу меняется. Одна проблема, понимаете, одна проблема, даже не в народе, нет, те, которые залезли и пытаются управлять этим народом, вот, понимаете, они не нужны будут сразу, понимаете, нельзя будет никого послать никуда, ну, кроме как нахуй, вот, понимаете, все остальное, этот самый, специальная операция, они специально, нахуй. И все. У нас всего хватает. Ну, Бестопливный генератор. И, тепла. и вот это полное вот справедливость. Все, сразу все это устраняется. Понимаете, изобретатели начинают творить. У нас сразу появляются порталы. У нас сразу появляются э, летающие какие-то маленькие эти самые, в которые берешь, цепляешься как ранец. И полетел там к соседу. Ну, вот это вот. почему, в частности, Тюняев не хочет, чтобы эти самые... А потому что он тоже нахер не будет нужен. Потому что тот, кто стремится к развитию, он это сам будет познавать не через книжки. Это на самом деле костыль. Это примерно как описание пляжей в книжке смотреть. Но ну, мы это смотрим лучше, мы смотрим картиночки или видео. Но вот мы там не, не, не находимся физически. Это тоже такое извращение, и вот поэтому он тоже против этого. Хотя, может, у него там. Не, ну все равно встроенную систему, систему, все зашибись. Мы что-то показали. Вот. Ну и абсолютно большинство этих блогеров, которые там призывают: Да, да, меняем мир, переходим, там, меняем мерность, переходим в 5G в 10G ну, или в 2025 вот. ну да, но попозже, а пока, чтобы перейти, ну, надо этот самый, на э, хлеб с маслом, да, с икрой, чик -чик. вот, и чтобы отдыхать на островах, нормально, регулярно кататься, да, да. как всякие шигаловы, вот. ой, да я в стать с лишним странах жил, вот, и продолжает по-прежнему пугалки рассказывать, детская стоматология, видите, как оно, это самое, да, ну, это ж, это ж не просто так, все продумано, понимаете? Можно было ее чуть-чуть правее, там тоже... Вот дырка, вот, понимаете, есть. дырка. Нельзя дырки делать в теле, нигде. Никому нельзя это позволять делать. Вот советские эти самые, да? Некоторые я помню, некоторые видел, а некоторые даже не видел. Вот какое качество было. Вы ну, ж... как в этом самом, в пробках, кто помнит еще пробки старые? То есть, ну как, она, наверное, еще и защита, этот выключатель его еще а не выбьет. Зубы. зубы это своего рода индикатор состояния внутренних органов. Если какой-то зуб определенный болит начинает или разрушаться, у вас проблемы вот именно с этим органом, имеется в виду. Вот. Поэтому задумайтесь. Они берут просто напросто. И ну, ладно, дальше не буду озвучивать, а то за медицинскую информацию еще посчитают. Да, да, Михаил Михайлович, благодарим, правильно, все взаимосвязано, знаете же, это самое. Это не, не диковинка, за это, я думаю, не будет никаких проблем Ушная вот э, раковина, да, это изображение э, тела всего человека, да, э, ладонь, то же самое, все эти зоны, Стопа пятка, вот, э, есть же, э, по ирису глаз определяют эти самые состояния организма Зубы, абсолютно согласен, Михаил Михайлович, да, абсолютно так, вот видите, вот было вот такое вот качество, да, как это? А это 50-е-60-е годы, потому что некоторых я даже не помню. А качество, оно же никогда не сгорит, оно же не заискрит никогда, оно никогда не испортится. Если его не заставить принудительно удалить. Вот как у нас, я помню, заставили менять проводку э, mm -hmm. у, у, ну, в моем отцовском доме. Соответственно, и выключатели все в итоге потом да. поменялись на более вот эти современные пластиковые гайоны. Там он и мы тоже поменялись. Уже пластиковый был, он поломал поменяли на, на такой же пластик вот видите? не морковь, а лучше заткнуть <с> можно быстрее <с> вот, чтобы не слышать этого своего <с> -э пивуна хозяина требуется криптоаналитики для погрузки щебня а, класс Фруда продал свой мифрил вот это, блин, э землянка так, землянка вот. Сейчас это, видите, пока могут позволить себе вот эти вот бандюки, которые награбили все это дело, да, вот можно вот так вот извратиться и что-то такое, но не сам он построил, а кому-то проект заказал, да, каким-то этим, а так вот мы будем творить именно тот, скажем так, вошого раз, только во, во благо. Учат в школе, учат в школе надо... Мы это показывали в этом самом... разные вариации. В районе 1 сентября, да? Вот оно, видите, это вот как вот папашка ведет своих детей, которых, собственно, сам делал. В эту школу, да, в концлагерь сдавать, да? Зачем вы детишка сотворяли? О, чтобы их туда в концлагерь, потом в другой концлайер. А потом да? они у вас в этот. Э, дом престарелых. Когда там уже майские праздники? Расскажи еще раз, как ты меня выбрал и забрал себе. Понимаете, какой, а? Обалдеть, а? Обалдеть. Знаете, как этот самый, да, вот так вот щечку подложил, это слушает, смотри. Учительницу русского языка с опытом проверок тетради учеников пятого класса пригласили на работу ФСБ в качестве дешифровщика. Вот. <с>... Ну это чисто писание, правильное писание уже ж отменили, ну... поэтому каляки-маляки на самом деле, да? Или как по-чешски чмарики-чмарики. Или чмарики, по-польски что-то такое, да. Одесса молодой человек заходит в магазин головных уборов, долго выбирает, наконец говорит, дайте мне посмотреть вон ту кепочку. Старый еврей за прилавка поворачивается и дает кепочку, затем отворачивается от покупателя и продолжает заниматься каким-то своим делом. Покупатель примеряет кепку, смотрится в зеркало, в это время еврей поворачивается опять в прилавку и так испуганно. А где тот жоп, что просил у меня кепочку? Покупатель обалдев, так это ж я, продает. Граф, велитый граф, чтоб я так и жил. Ой, надеюсь, надеюсь, поняли, да, как надо э, окучивать, Ой, да? Потому что жить нужно только здесь и сейчас, о чем вот видите, говорим. Вот, с пластика вилочку ту же где-то в супермаркете взял, да, и вот решил отведать шпротов или чего-то там это самое, да. А что, правильно? Вот. Ведь дело в том, что на самом деле люди стесняются, но понимают что это э, бесплатная раздача продуктов. Что и подтверждено было у нас в 2014 году, когда гуманитарку суки продавали, ага. вот, сейчас точно Без так же. и тонами продавали суки. Э, на этом самом, на территории континентальной Украины, где катают этот каток, укатывая славянское народонаселение в землю э, на 2 метра, да, вот, там тоже гуманитарки заходят вот так вот, хоть Все Всевозможные добровольческие общества, что-то эти, да, там... Тоже приходят. Вот, и тоже это самое пропускаю через э, торговые точки этих, которые малоимущие. Девушки, а может хватит тебе играть в стрелялки на компете? Тебе 35 лет, повзрослей. Также, девушки, таролах, видящая, хиллер, биоцентрирование. Вот это что-то даже не слышал. Навигатор любви, это вообще. Хуман дизайн, массаж ауры. Ну, хоть не простаты ты. Диджитал нумеролог и нутрициолог. В вот. ну, ну, еще как-то этот самый, конечно, идиотское название, но это по здравому питанию, да? Пищевед. Вот. Но все равно, блин, понимаете, это пипец какой-то, да? Вот как мы и говорили вот эти вот э, в начале этого стрима, да? Сколько всевозможных э, методик для окучивания э, желающих просветления. И таких будет масса, вот. Поймите, дело в том, что этот самый, э, это ж мы по здравому рассуждению говорим так, что Энергии меняются, людей будет просыпаться все больше. Но паразиты по-прежнему будут пытаться все это дело э, возглавить. Присосаться. Э, или, или хотя бы качать. присосаться, чтобы продолжать еще... По... А, этого подонка фотку не этот самый, да? Э, mm -hmm. Которого я все время стебался, который из дании приехал. Сегодня ты эту картину mm -hmm. Ну, она на, на, на телефоне, на телефоне Ну, покажем в следующем стриме. Вот По-прежнему этот самый, я прав. Покажем вам этого персонажа. Пенькова, этого Панкова. Вот там красивая такая фоточка. А как она попала? Кто-то да пришел. Я да, я этот самый. А? ВКонтакте. Вот, такие пироги тоже ж на ведической направленности тоже супер такой ну, продвинутый Банки в такой, но она аж блестящая. Ну, в общем, что рассказывать покажем. Видите, вот, интересно. Может, конечно. Фактошоп, как я говорю, ну, такая жар птица получилась, ну да? да? Вот, прервали вот эту вот хренотень, которую кто-то. Загаживал эту самую, да, атмосферу. А про шпроты Просто 74 рубля дешево для такой банки консервной. Вот и проверили. <смех> Дегустация. Вот рептилоид накинулся. Видите, вот этот самый, да? Вот некоторые вот такие что жадные укусить, сожрать. Оно ж не, не может не откусить, не проглотить. Оно ни даже не самый. понимает, что палец это... Я уверен, что палец это... Частичка большого какого-то существа, он думает, ну, червяк большой или какая-нибудь это самое, ну, угроза там. Ну, этот тварь просто не думает, да. как мы и видим, собственно говоря, по вот этим всем малой Которые да? гребут ну, под вот. себя, да. Гребли участвуют. Сперматозоида мешают выбиться в люди всякие гандоны. Ой, какой кошмар. Одно из самых обычных заблуждений состоит в том, чтобы считать людей добрыми, злыми, глупыми, умными. Человек течет, в нем есть все, все возможности. Был глуп стал умен, был зол стал добрый, наоборот. В этом величие человека, и от этого нельзя судить человека. Ты осудил, а он уже другой. Леонид Николаевич Толстой. стой ну, вот. глубокая вроде бы как, но... Тогда это ж можно сюда вот это придумать, как эти, раскаиваются всякие убийцы, грешники mm -hmm. на смертном одре. Все, я это самое, блин, чтобы в рай попасть, хотя бы уже, тут уже ладно, зарежут, повесят или там бошку отрубят. Ну, вот. ж... И в то же время, понимаете, оно во, во многом справедливо. Вот, если глубоко, конечно, смотреться, это помните, как я вам рассказывал эту самую, да что вот убивать вообще нельзя, нельзя. Вот, даже если это какой-то там биоробот или еще какая-то хрень нарисованная. Понимаете, дело в том, что с вами могут сыграть очень злую шутку. В последнюю долю секунды, когда вы убирая, убиваете какого-то гада конченого, да, в это тело поместят душу светлейшего, высочайшего уровня сущности. Вот, и вы окажетесь, мягко говоря, В нехорошем в труда ситуации. Самом. Да. Вот мы не ищем легких путей, видите. Ну неинтересно ж, наверное. Так, ну что там? Уже миска, все. тут вот стаканчики. Там удобно, а да. здесь, блин, вызов, вызов определенный. А, прекрасный стих Антохи. Так, что вот. попробовать прочитать? Пол... Ну я отсюда точно не увижу. я на весь экран. экран... Давай. на весь экран попробую. Блин, убегает. надеюсь, Мы увидим. Мозги, Мозги парят сегодня. 33 жи... зрителя. Хорошо, ну пока. Так, думаю, значит, читаю... антухи на творение. Здравия здравому миру. Пусть постоянным будет лето. Зима уйдет, как страшный сон. Народ накормлен и согретый. Лишь созидает в унисон. Текут ручьи, впадая в реки. В цветах сияет здравый мир. Мы созерцаем, подняв веки, обильный светом красок ми мир. Ушли и взгоды, и болезни, до источения их сми. Не будет более огорчений, коли устал, прилях и спи. И в бодрости после пробуды сам выбирая свой дел, Куда вливать свое внимание, границ познанию нет предел. Все молоды и здравы плотью, да зрелы также и нутром, Вместе друг другу помогают, тем укрепляют общий дом. Примерно такой мир предвижу, он торгашам не по понутру, Всем образом чудо приближу и жизнесосом нос отру. Вот такое творение. Благодарим Антоха. Прекрасно. Видите, какие у нас Благодарю. настоящие умельцы работать со словом. Так, наверное, не, не получилось. Ну, не получилось, да? Зачитали за то, чтобы видно было. Сегодня наш генеральный директор подрался на парковке офиса с гендиром соседней фирмы. Вот это настоящие гендерные войны, а не это ваша болтовня в интернете. Великие и могучий русский язык. Все, что не вливается в этот язык, все приживается, все находит свое место. Вот, да, благодарим Михал Михалыча. Статуэтку, Миша. Вот, о, морпеха этого, блин, опасность. Вон еще мохнатая одна есть, кроме чужого. Вообще, блин, гигантская опасность. Прикольная статуэтка, конечно. Да, видите, вот как этот самый, да, опасные эти твари чужие, вот, а к нам попали эти чужие, видите, они неотличимы от людей. Mm -hmm, же так самое... было бы легко, да, если вот эти вот твари, да, которые типа порабощают, да, чтобы они вот так вот выделялись, и каждый человек видел, вот, вот эту мразь различал бы, да, а так, видите, как они там что в этих ведических писаниях написано. Иринировали, да? Вот. И в итоге получились неотличимые.